Здорово, это Hellstore, напоминаю, что ссылочка на сайт будет находиться в прикрепе, каждому новому пользователю за регистрацию по моей ссылке дают 2 доллара, потому что она нереально вкачана. Скрывать не буду, ролик рекламный, здесь баланс выдали, это не баланс ревки, поэтому сегодня можно вообще не очковать за деньги и жестить, но хочется отыграть сейвово. Любимое колесо, всеми не любимое, но мною любимое, короче, дефолт X5, а на балике было 6400, я купил скинов, логично, что на 6400 баксов, и, блядь, первое, я поставил мало, блядь. Ну ладно, в принципе, неплохо уже 1300 есть. и того, если выберем все, да, 7400 долларов, заебись. Профит определенно есть. Что-то мне сейчас тренинг а я вот всегда в начале ролика херачил на пятое. Сейчас попробуем X3 сделать. Короче, тут есть небольшая такая лазейка. Максимальная ставка в, в в эту историю, блядь, в X, короче, максималка 400 долларов. Но за несколько раз можно бить максимальную ставку вообще любую. То есть можно поставить, а что там, блядь, не угадал. Можно поставить, короче, даже 10 тысяч баксов, если ты успеешь. В общем, небольшая лазейка. Сомневаюсь, что кто-то будет по 400 баксов конечно швырять сюда но тем не менее такой лайфхак есть и по факту ограничения блять сразу отсюда спадают так здесь было синее и вот сейчас если залетит красное то будет вообще охуенно потому что мы там уже что-то полторы тысячи баксов залили вот сейчас заебись если x5 то это прямо over over охуенно и хотелось бы все-таки красное сейчас блять увидеть надо нахуй ну главное не желтое блять ну почему сука а окей x2 я хотел сказать почему я ставлю на желтое оно, блять не залетает ладно хоть не желто не так обидно. А сейчас main цель, бля, несли деньги. Потому что-то что, что как-то мне очково. Бабки сливать все-таки не хочется. Но 1300 если что, засейвиться у нас есть. Бля, вот если сейчас не залетает x5, то ну все, по факту можно уже сказать, что одной ногой в ГГ сидим. Потому что, блять, ну 6к баксов было, Слили просто охуенную часть. Ну да, блять, желтые x3 залетело. Кстати, красных там почти нихуя не было. Вот дно красное, том э, синие и желтые залетело. Короче, сейчас ла ставка. Дальше будем смотреть, и 1300 долларов на баллике останется. Не знаю, реально ли из этой ямы выбраться, но мы уже как-то с нее выходили, поэтому, блядь, будем надеяться, что все-таки э, получится. Но опять же, блядь, ставка на 1100. Э -э, красная есть, МБ, она еще вытащит нас. Хочется в это верить. 5к баксов можно забрать. Спокойно, блядь, и вот... Ну да, блять, желтая, конечно, два раза желтая могло быть, да похуй. Остаются у нас гловсы, продаем. Кстати, коин флип, ебать. Если я сейчас залечу, а не успел, да, на 2 кабаксов, мог Ну, Давай хотя бы 160 попробуем. Так, у нас, э, блять, небольшой шанс, Вот тут, кстати, даже 0001 шанс, он решает, потому что чаще всего все-таки топ процент затаскивает. Но, блядь, будем надеяться, что получится 160 даже не деньги, блять, понятно. Красного до сих пор не было, там залетало синее. Короче, 1200. Что с этого сделать можно, я не знаю, либо мы сегодня в нулину все сливаем, либо все-таки что-то получится, но вот сейчас хочется прям сейвов отыграть э, и купить скинов по 135 долларов хотя бы, чтобы несколько ставок было, Но ну, бля, я очкую ставить по 400 баксов сейчас, кстати, красного, бля, ну я не успел, конечно, вот сейчас залетит красное, будет очень обидно, прям пиздец как обидно, я очень хочу, чтобы залетело желтое или синее. Найс. Nice. Фу, я думал, уже будет красное. Так, ладно, будем делать по три скина в ставку. То есть 300 долларов. Вообще глупо, можно было просто купить три скина по 300 долларов. Ну ладно, хуй с ним. Короче, полторашку вот сейчас можно забрать. сейчас спокойно. Напомню, да, что максимальный выигрыш мы здесь забирали где-то, короче, 20 или 30 тысяч долларов в районе того. Не помню, там реф баланс ли вы, По-моему, там реф баланс, кстати, был. И по итогу все эти бабки мне выводят на киви. Ну, вот если, короче, я рассказываю, как все работает. Если реф. Блять! Ну почему он так все пролетает? Короче, если реф баланс, я играю на, по факту деньги то мне потом под процент выводят э, все это на карту если выданные то соответственно я иду нахуй и выводить не могу я это блять прям открыто все говорю поэтому здесь ничего скрывать не буду короче у нас все хуево у нас все максимально хуево. можно кстати еще будет залететь в классик я в классике очень редко в последнее время играю но блять здесь опять же выданный балик смысл в классике у, у, у ребят забирать деньги чтобы потом их не вывести но ну, это бред не в классик хуйня залетать на выданные деньги вообще можно ебануть апгрейды. обычно когда ты тут сливаешь на колесе на конфлипе неважно те короче Блять, ну чё такая хуйня, у нас вообще ничего не залетает. На балике остается 214 долларов, даже сука, апгрейд не заходит. Это очень обидно. Хел, блять. Понятно, нахуй. Я вот не знаю, как с этой ямы выходить. Если хотя бы до косаря баксов получится подняться, это будет очень классно. Но вопрос, получится ли. Так, давай-ка попробуем сейчас вообще соевого ебануть. Деньги, благо, есть на хотя бы хайпер Поехали, короче, X5 ставочки. Ну, 25 долларов, но это мы сотню выиграем. Ладно, давай три скина поставим, вдруг все-таки залетит. 100 долларов ставка, блять, докатились нахуй, дожили. Ну, не 100, ладно, тут где-то 70, 75, 80 долларов, 80 долларов ставка. Фух, блять, ну я не знаю, как эту историю сейчас тащить. Блять, ну никак. Ну вот просто бывает такое, что оно вообще нахуй не идет. Ладно, блять! пробуем дальше 16 секунд остается 80 долларов банк блять пиздец можно перезаписать и сказать вот блять я выиграл деньги но ну, нет ну то есть я вам показываю все как есть бывают выигрыши бывают проигрыши выложил же ролик где мы блять 50 или 20 тысяч долларов забрали ну и бывают проигрыши. то есть тут никто не застрахован и подкрутки никакой на хелсторе. по крайней мере насколько я знаю нет Ну на этом режиме точно никакой подкрутки речите не может и мы делаем ласт ставку блять либо она заходит либо нет нах... ну у вас будет два бакса в любом случае, можете поиграть, как я, но не внося денег. Вот реально, зайти, поставить на X5, бустануть долларов 10. Тут с депом, по-моему, халяву задепать и вывести. Ну, или я не знаю, тут ее отыграть надо или нет, я не помню. Но, тем не менее, если нужно отыгрывать, то хотя бы до долларов 20 дойти и дальше уже смотреть. У нас остается 7 долларов. Что на них делать? Да не знаю, давай на X50 попробуем поставить. Сейчас прикинь, X50 залетит. Вот, там что-то за 6 баксов было, я пролистал, блин. Вот, 6 долларов, Купи. Короче, ставим на x50. Даже сегодня как-то апгрейды не шли. Ну вот бывают такие моменты, да, что иногда ты выигрываешь дохуя денег. Да в принципе, как и в кайзике, да везде, блять, так. А иногда вот ты въебываешься максимально, минус 6 кабаксов. По факту, на сегодня у нас есть. И залетает, блять, красная, конечно. Да, круто. В общем, ребят, такой получился ролик. Но такие видосы они нужны. Здесь я прям показываю, рассказываю, все как есть. То есть никакой перезаписи, ничего этого нет. Реально говорю, бывают выигрыши, бывают проигрыши. Перезаписывать это я не буду. Хотя мог бы это сделать, чтобы показать. Вай, какой сайт пиздатый. Но по факту рандом и подкрутки ютуберам нет, блять. И вот в такие моменты думаешь, сука, лучше бы она была. Во всяком случае, всем спасибо за просмотр. Это был Человек. Надеюсь, ролик вам зашел. Хоть и, блядь, такой минус. Но ну, всем спасибо, всем пока.